дорогие друзья всем здравствуйте подскажите насколько вам меня хорошо видно насколько вам меня хорошо слышно с вами Пугачева наталья и сейчас мы с вами сейчас мы с вами начнем. Да, всем о посмотрела сейчас количество участников ну что, друзья, сегодня мы с вами, мне кажется, так встречаемся уже на какой-то более позитивной ноте. То есть, если мы с вами до этого, знаете, как-то как-то прогноз было делать страшно, я бы так сказала, то, мне кажется, сейчас, как у вас настроение? Давайте по дестибальной, по дестибальнишке, Але. <с -балленько> пока нормально, Николай, Так, пока нормально, в смысле? Настроение пока нормально или пока звук нормально? <с -балленько> да. А, по десятибалльной шкале э, уже надо было по тогда сказать, потому что непонятно сейчас про звук будет или про настроение. Пятерка. Ну ладно, потом задам попозже. Восьмерка. Пока ты прогноз не начала нормально, видимо, это имеется в виду. А, нет, друзья, да, добрый вечер, настроение супер. Да, я как раз наоборот с позитивчиком к вам все-таки... Понятно, что столкновение что на столкновениях всякое может быть, но, друзья, знаете, как странный год выдался, мягко выражаясь, да, поэтому здесь уже любой позитив для нас с вами уже много значит. Поэтому привет из Уфы и вам привет. А у кого нет звука, да, Лена пишет. Итак, дорогие друзья, для тех, кто э, зашел и кто вообще не знает, о чем мы сейчас будем говорить для всех новичков. Меня зовут Пугачева Наталья, я еще сейчас представлюсь. Вы можете пока сделать начинать делать свою карту. Не то, чтобы мы сильно прямо сейчас будем читать вашу карту, но для того, чтобы вы хотя бы знали, какого вы господина дня, так называемого, элемента личности. Для этого вам нужно будет зайти на калькулятор. Так, сейчас я сейчас я включу. Рисовалку. Сейчас я включу рисовалку и нарисую. Вам нужно зайти на ком Сайт так называется. Вот. Красного-то у нас вообще нет. Сейчас где красного? В раздел калькулятор Бадзи. Ввести свое имя, дату рождения. Если время не знаете, то здесь в стрелочках можно просто написать нет-нет. И у вас будет там много чего будет но вам нужно посмотреть будет на свои столпы судьбы и, и вы увидите год ну обычно в какой год кто родился все таки все знают там вот год там крысы лошади змеи да вот вы будете еще видеть месяц рождения день рождения что вас важно и э, если знаете час, то будете видеть час если не знаете то его не будете видеть ну час это самая слабая энергия в карте поэтому э, в общем может быть там ничего страшного нет из-за того что вы в данный момент этого не знаете если что потом это конечно восстанавливается то есть и э, э, э, если вы изучаете уже астрологию базы то лучше сейчас восстановить потому что очень много практик именно э, конечно и, да и вообще чтение карты без сейчас как-то не совсем будет полно. А сейчас Елена Пирогова, она сегодня у нас в роли модератора выступает. Вот она, ну, в общем, как и во всех политических бинарах, она да, вы можете переходить по ссылке в скайпе, ой, в скайпе, пардон, в чате. А, значит, переходить по ссылке. И в, это как рассылка для новичков чтобы сразу попасть на калькулятор чтобы ее сделать чтобы вы хотя бы видели иероглифы иероглифы не пугайтесь считайте что там на написано под иероглифами на иероглифах. и, и никакого отношения не имеет вообще меня зовут Пугачева Наталья, я преподаватель астрологии, я профессиональный психолог, но уже много лет занимаюсь астрологией и уже в психологии даже. Так, книжки читаю, вебинары слушаю иногда по психологии, но не более того. Сейчас в основном все больше и больше занимаюсь, конечно же, астрологией. Астрологией я занимаюсь так же, как и многие здесь присутствующие, а Называется она Бадзи. И у нас в этой восточной астрологии, в китайской метафизике все, все не по-европейски, естественно. Так что месяц, в котором мы находимся, с точки зрения китайской метафизики, мы находимся уже в лете. То есть, если мы с вами все еще вроде как ждем вот-вот лето, то с точки зрения китайской метафизики летний месяц уже первый летний месяц уходит, и наступает второй летний месяц первый летний месяц был змеи э, второй летний месяц лошадь то есть начинается разгар лето э, начинается он с 5 -го... ой здесь ошибка накралась сейчас только увидела с 5 0 6 и он будет по э, 6 0 7 лет там если на сайт еще не опубликовали, надо обратить на это внимание да э, значит то есть э, с э, 5 июня по 6 июля будет у нас с вами месяц лошади и а, непростой непростой как, как и весь год непростой а, месяц будет водяной лошади почему непростой может быть новичкам сейчас не совсем понятно но мы сейчас потихоньку начнем объяснять и конечно расскажу ну во первых а, начнем с того что лошадь идет на таран к, к крысе к энергиям года. Лошадь, крыса ⁇ это все условные названия. Да? То есть, чтобы вы все понимали, это это название энергии. И есть энергии, которые дружат, есть, которые не дружат, вот, дружат против кого-то. А есть энергии, которые в открытую воюют. И воюют не на жизнь, а на смерть, то есть кто кого вытеснит. Вот, вот прям просто только, только вот так и никак по-другому. То есть они там пленных не берут, бьются до смерти. И вот лошадь это как раз и есть тот, та самая энергия, которая пытается вытеснить крысу. Ну, крыса, как мы с вами поняли уже по году... Сама крыса неплохой знак. Давайте все-таки с этого начнем. Крыса прекрасный, замечательный знак который символизирует символизирует вообще начало какого-то цикла, она очень бойкая, она очень шустрая, она мудрая, она такая проворная. Ну в определенном сочетании она, например, с, с погибающим в ней металлом металл, как мы знаем, отвечает за легкие в том числе. И вот в каких-то определенных сочетаниях она не очень хороша. Понятно, что не во всем тут все, что происходит, не во всем виновата крыса, э, истечение обстоятельств и так далее. Но э, крыса еще дает нам подсказку. Нам, тем людям, которые умеют читать э, карты китайской метафизики, нам, конечно, дает подсказку в общем, а в чем проблема-то, собственно говоря. Так вот, э, все мы проблемы уже с вами накопали за это время, которое мы с вами рассматриваем карты, и сейчас я думаю, что многие кто ждал, дождался наконец-то хоть что-то за поставим будет за нас постоит, да, в этом году, то есть лошадь, которая будет вытеснять, стараться вытеснить эту крысу э, с, э, с поля боя и дать нам, ну хоть может быть какой то вот э, разгрузку, да, хоть какую-то а, во, во всех этих не очень хороших историях. А, у меня дубликат а, вода я на лошади как тратиться. Да, вот, мы сейчас дойдем до этого, будет, будет про это тоже будет история. А, значит, так, друзья, вы можете читать слайды. Все, что вы видите на слайдах, в общем-то, я это и говорю, пытаюсь. А а, вот, да, спрашивают, почему нет звука никогда. Да, всем добрый вечер. Нина, вообще-то мы должны спросить у вас. Нина, почему у нас на вебинарах э, там 300, когда мы даем ну, расширяем комнату 500 человек, да, э, и у всех есть звук, а у вас нет. Вот, Нина, ну мы у вас должны спросить, почему что в вашем компьютере такого, что э, в этой площадке нет звука. Ну, конечно, я понимаю, что что мы все время сами, в общем, тоже злимся, всегда все. Но в смысле я не про вас, не про нас, я имею в виду, что любой человек, который захочет, он, ну, заходит, он хочет какого-то комфорта, и когда его нет, и я в том числе, если я захожу и что-то не так с площадкой, я тоже злюсь. Ну, это, к сожалению, вопрос вот больше компьютера, да? компьютеру. Вот, Лена, он вот к всех отправляет, да, то, что... Нам, конечно, очень жалко и больше всего, что нам жалко, что произошло, по-моему, я вот не помню в этом году или в прошлом уже отключилось. Вообще много чего в этом году произошло, аж уже страшно вспоминать. Это то, что YouTube у нас, ну не у нас, а у всего мира, да, убрал вот эту прекрасную функцию, где мы могли делать вебинары. То есть я могу сейчас выйти на YouTube, я могу прямой эфир проводить но вы не будете видеть слайды. А вот в нашей специфике, если вы не видите слайды, то вы видите только меня, размахивающую руками. И когда, конечно, когда у нас был возможность транслировать на YouTube возможность слайдов, у нас как бы проблем не было. И люди могли, ну, если не выходили с этой площадки, смотрели с другой площадки. Сейчас у нас нет такой возможности. Там есть какие-то обходные пути. К сожалению, на моем компьютере они тоже чуть не работают, эти обходные пути. Так что, друзья, пока только комната. А, да, кстати говоря, бегунок со звуком, блин, вполне возможно, что просто человек звук не включил. Да, и все время. Вот. А если э, Нина, если вы э, бегунка нет. Может, надо. Господи, все включились уже в Нину. Так, ладно, идем дальше. Итак, лошадь это огонь, такой нужный, такой желанный в этом году своеобразный огонек костра. Почему огонек костра? Я сейчас на всякий случай рассказываю все, потому что я понимаю, что люди приходят разные, с разной степени подготовки. Итак, мы в нашей школе считаем, что лошадь это Дин, это иньский огонь. То есть, здесь вот может быть такая абракадабра. Посмотрите, сама лошадь ⁇ это огонь Ян. То есть, когда мы говорим про земную ветвь, это янский огонь. То есть нам для некоторых э, таких методик, для некоторых специфик э, чтения астрологической карты иногда нужна полярность именно земной ветви. Но в 98% случаев нам нужна не столько полярность, сколько энергия, которую несет земная ветвь. Поэтому крыса у нас вода якобы Ян, это земная ветвь, но внутри крысы у нас только Квей, то есть Инская вода. Все это время на нас льет с вами дождь. А внутри лошади Инский огонь. То есть у нас уходит с вами змея, Вин, и приходит лошадь, Дин. То есть лошадь это огонь. Да? А, бьется конечно пытается во всяком случае бороться с разрушиваться водой но э, по сезону как бы понятно что он сильный но посмотрите вода у него будет сбоку и вода у него сверху дин очень любит, боится э, воду но у него к, к разной воде у него разные отношения кто уходит на мои курсы, знает, почему сейчас долго, далеко углубляться не буду глубоко уходить в это. Но а здесь очень такая логика, собственно говоря, простая. То есть день это огонь, крыса это дождь. Ни один огонь, ни один костер в дождь не выстоит. Но если только он не вечный какой-нибудь, костер, где там труба идет, да, вечный огонь, подается газ, и этот костер ему все равно, что там снег, дождь, он все равно горит, и да? А, такие, кстати, карты бывают, прям вот, в в которых прям факел в этих картах. Но в большинстве случаев, конечно, э, наш с вами огонек он боится. Он боится воды. Если мелкий дождик, ладно. Если большой крупный, то а, от огня ничего не останется. А вот с янской водой, как ни странно, другая история. Ну казалось бы, инская вода это всего лишь дождь или туман, а янская вода это же река, это же океан. Но здесь есть один секрет. А, и этот секрет следующий. Любит, что земные ветви, что небесные стволы. И небесные стволы у нас с вами, с чем, что с чем соединяется? У нас с вами соединяются Рен с Дином. То есть у нас. К нам с вами пришел второй чудесный столб. У нас такой же был в мае, где он, замковый такой столб секретом Мы еще будем про это пока говорить, дальше говорить. Ну вот, вот просто забегая вперед, да? То есть понимаете, что у нас произошло? У нас произошел здесь Дин, который наш в одном столбе с Реном. Они любят друг друга. Это одна команда. То есть Рен, как ни странно, огромная вода огню не так страшна, потому что это большая вода дает э, очень хороший бонус она несет полезного бога внутри себя внутри не рена а внутри этого столпа но ну, мы сейчас все с вами по порядку Итак, время наступает ну спорное, то есть нельзя сказать что вот ура лошадь пришла и все мы теперь разрулим но э, у нас идет столк столкновение годовой крысы и месячной лошади да? Говоря напрямую, не начинайте новых дел, не переезжать не начинайте лечение, не назначайте важных переговоров. Мы такие рекомендации даем всегда, когда у нас есть некий разрушитель э, месяца, с года, они воюют друг с другом, у них прямое столкновение. Это всегда ну, сложная какая-то история, э, в которой. Ну, знаете как в любую войну до да, тебя могут просто зацепить каким-то шальным осколкам и и все вот. и поэтому чтобы чтобы это пережить чтобы выжить в этом да, лучше как бы и, и посидеть в бомбоубежище вот поэтому понятно что кому-то всегда война кому-то мать одна да? кто-то становится на войнах героев поэтому героем, поэтому для кого-то будет этот месяц все равно неплохим все равно будут будет, будет счастье но для большинства людей конечно опять дальше нужно отсиживаться в тихаря да? даже если она и сталкивает вредный элемент все равно энергии конфликта присутствует никуда от этого не деться потому что вам нужно поэтому если вам нужно спокойное решение важных дел которые вы наметили еще в начале года, то пропустите июнь, выберите для этого другое время. Но если конкуренция, спор приносит вашу жизнь, драйв, кураж, если только в подобной обстановке вы сможете выиграть, то пришло ваше время. Да? То есть есть люди, которые на войне, собственно говоря, основные деньги не зарабатывают. Поэтому, ну, смотрите, мало ли, может у вас бизнес, который есть такие бизнесы их очень мало да но есть такие бизнесы которые прям прям процветают вот в данных условиях успех в этом месяце будет способствовать только азартным увлеченным людям готовым двигаться к своим целям которых не остановит насмешки за спиной косые взгляды недоброжелатели как бы оно ни было но существуют повседневные, повседневные дела жизнь продолжается поэтому с особой тщательностью подходите к выбору начала запланированных дел. И по возможности перенесите особо важные мероприятия на другое время. Особенно это касается тех, кому полезной энергии года металл и вода. То есть ну, для кого-то же металл и вода являются полезными божествами, в том числе и крыса. Да? Поэтому если ваше полезное божество убьют то вам помощи не будет в этом месяце друзья вот смотрите здесь есть одна очень хорошая зацепка мы с вами все время выходим очень заранее то есть у нас до наступления чуть ли не целая неделя ну там сколько 5-6 дней есть то есть если у вас есть очень важное дело прям очень-очень вот у нас такое в семье образовалась очень важное дело которое мы вот спешим сделать обязательно в пока не ушла змея потому что мы понимаем, что это важное дело, начинать столкновение мы не хотим. Так что welcome. Вы можете этой информацией воспользоваться как угодно. Вы можете пересидеть, подождать, а можете наоборот поспешить. Выбрать хороший день из оставшихся. Как выбрать хороший день из оставшихся? Очень просто. Все, что я здесь и сейчас говорю мы все это дублируем в соцсетях во всех соцсетях вы можете найти там instagram контакт facebook найти эту информацию либо на нашем сайте раздел статьи в форме статей мы все это публикуем вы просто берете статью за прошлый месяц где опубликованы все числа и можете выбрать вот из оставшихся чисел какие там есть и хорошие и плохие даты потому что я сразу говорю что июнь будет сейчас мы с вами увидим он у нас перенасыщен всем и в том числе ну и в том числе плохими конечно штуками вот. поэтому если у вас есть что-то архиважное и которое можно сделать одним днем делайте побыстрее да? вот. ну, либо еще дальше откладывайте переезжать 5 или июня или с самого начала то у нас как раз запланировано на 3 4 число вот 3 4 число отличные число для переезда вот мы тоже как раз вчера смотрела но если выбирать с 3 4 посмотрите по моему третье лучше даже еще получается. там очень хорошие там очень хорошие вы можете зайти в наш еще у нас есть на сайте, сейчас я вам скажу, как это называется, на нашем сайте есть расчеты. И там в расчетах есть китайский календарь. В этом китайском календаре вы набираете дату, и там внизу индикаторы зеленый, красный. И вы можете почитать, там иногда он горит красным, но он там красный, например, нельзя к врачу идти. Но там переезжать можно, или там он красный, нельзя свадьбы делать. Но не знаю фирму открывать можно то есть вы можете зайти еще туда почитать вот 3 4 числа очень хорошие числа и прям вот, вот, вот как раз я для этого и говорю у кого есть какие-то дела кто-то надумал 5 6 там 10 переезжать попробуйте переехать 3 4 вот лечение можно начать последние днимеи точно также зайдите посмотрите на нашем Наш канал YouTube вот Лена сбрасывает, да. А, ваши рекомендации уже как ежедневник. Ирина, спасибо большое, очень приятно. Мне очень приятно, что мне пишут письма. И даже мои знакомые говорят, что ну, вот, когда в офисах работали еще, что прям распечатывают там, допустим, календарь успешных дел, офисом распечатывают и на стеночку. И каждый месяц уже проверяют, как только... Ну, там одна сотрудница отвечает за, за за распечатывание, у нее все время ее тыркают. Ну что, там уже на следующий есть, на следующий есть. Вот. Мне очень приятно, когда такие истории пишут и рассказывают, и купить билет, когда. Третий день успеха. Да, да, да. Звук такой низкий, не знаю да не знаю почему у вас когда билеты купить купить билеты когда? выберите хороший день и купите когда хотите Слушайте, я не думаю что вот прям в час лошади ой, в, это, в месяц лошади билета купить будет некогда у нас также будут хорошие плохие числа сейчас мы сейчас с вами дойдем до этого вы не думаете что все сейчас лошадь настаёт и больше ничего делать нельзя все так же можно но просто у нас там и коридор затмений и меркурий и как ну обычно наша это тусовка с хорошими плохими датами то есть там слишком много всего набирается плюс столкновения плюс замковый столб а это всегда тайна это всегда что-то будет вытащено какой-то секрет какое-то то что может быть мы бы не очень хотели ну или кто-то бы не очень хотел поэтому так, я надеюсь, что вы слайды тоже успеваете читать, не только я вам читаю. Собственно говоря, мы с вами дошли до этих самых дней, про которые я вам и говорила. Красные дни это дни, которые у нас плохие. То есть, вот эти дни можете посмотреть, кто спрашивал про покупку билетов, про переезды. Вот посмотрите, собственно говоря, эти дни не подходят. Да? Опять же, нужно посмотреть, для чего. Дни не подходят до начала, вот, например, 2, 14, 20, 28 выделено синим, это дни, которые еще дальше будут идти, которые еще попадают там в Меркурий, либо в затмение, то есть которые еще чем-то не просто, в смысле, Меркурий как раз он не сильно страшно для нас работает. Да? Кстати, кто не знает, что такое ретроградный Меркурий, опять же у нас есть отличная статья на сайте, все в том же разделе. Придете, почитайте, но ну, Меркурий это обычно затягивание. Затягивание каких-то дел, это какая-то такая э, э, ленная иногда. Так, друзья, подскажите, видно ли меня слышно по десятибальной шкале? 20, все отлично. Да, извините, возможно, что у нас тоже прерывается но интернет какая-то прям беда бедовая со, со, всем, со с, с хозяйством. Еще Меркурий-то не начался, а уже все прерывается, да. Часто пропадает звук. Не поняла, как пользоваться этими значениями по расчету. Давайте, давайте все сначала. Итак, друзья как пользоваться значениями просто смотрим если числа красные в эти дни что-то нельзя делать что здесь написано например 8 14 20 26 и 2 июля дни не для начала любых день и выяснения отношения также в эти дни не стоит записываться на прием к врачу и назначать свидание только для этих дел то есть если вы хотите купить билет куда-то то, пожалуйста, здесь ничего не говорится, что в этот день нельзя покупать билеты. Синим обозначены еще, еще дополнительные нехорошие дни, которые рассчитаны по другой методике. Потому что у нас, собственно говоря, эти синие дни они попадают и хорошие, в плохие. И это просто ну, расчет разными методами. И иногда, чтобы вот вы видели, что день по одному методу плохой, по другому методу хороший – мы их вот так обозначаем. 7, 13, 19, 25 июня и 1 июля ⁇ дни неподходящие для начала поездок, подачи документов в какие-то органы, могут вернуться с ошибками или потеряться. Значит, 15 и 27 июня ⁇ день не подходит для подписания документов и начала дел, имеющих короткий срок реализации. А 9-21 июня и 3 июля день не подходит для подписания документов и начала дел, имеющий длинный срок реализации. То есть свадьба, начало строительства, что-то, какой-то такой длинный проект. Внимание, в июне начинается 2 в 2020 году период ретроградного Меркурия. Я его, кстати говоря, вот не, не боюсь можно так сказать ну да там какие-то дела могут конечно подзатягиваться главное знать на что его потратить его очень хорошо тратить на все что с чем мы хотим расстаться он неплохо иногда идет для продажи чего-то а, ретроградный меркурий очень хорошо заходит на обучение очень часто вот, а, сейчас курсы какие то есть вот не знаете на что потратить это время потратить на обучение для завершения каких-то дел то есть долго не, не могли все этот ремонт закончить или какую-то там я не знаю отделку садового домика или еще что-то вот вот силу, силы это это как бы быстрее закончится и и как-то более успешно пройдет вот то есть новые дела не стоит начинать но благоприятно заканчивать старый завершать да старый благоприятно учиться в Ретро Меркурии очень часто летит техника. Ну, вот техника, да, с этим не поспорюсь. Дальше у нас не просто еще Ретро Меркурии, у нас еще с вами есть 22 и ию... 24 июня дни без богатства. Чем меньше финансовой активности будет в этот день, тем лучше. Не стоит покупать дорогостоящие вещи, оплачивать заказанные какие-то путевки, потраченные в этот день деньги не принесут ожидаемой радости от приобретения. 20 июня разъединяющий день, день перед летним солнцем солнцестоянием. Такие дни я их очень люблю. По-разному в разных астрологиях к этому не к этим дням относятся. Но все-таки считается, что день такой. Ну, с энергии стоят на нуле. Ну, я стараюсь ничего не делать в этот день, вот прям такого что-то ак, чтобы было, да? Вы, конечно, смотрите сами. Лучше всего этот день пометить заранее в своем календаре и не назначать на него никаких важных дел, от которых вы ждете роста и развития. Самое лучшее это отдых. Вот, вот эти дни, вот я еще могу поступиться какими-то другими днями особенно если там есть какое-то полезное божество мое какой-нибудь благородный какие-нибудь знаете прям там звезды сложились и они как-то все так красиво складываются и все так я еще могу чем-то поступиться но только не вот этими днями то есть дни летнего зимнего состояния и весеннего осеннего равноденствия это вот просто просто нужно вычеркнуть свои свои даты. Это можно, можно походить на вебинары, поделать практики, там отдых, что-то ну, такое вяло текущее, но ничего вот взрывного. Вот у нас еще дни солнечных лунных затмений. Эти дни рекомендуется начинать новые важные дела, отправляться в путешествие. Да, то есть солнечная 21 июня, а лунная... 5 июня и 5 июля также в период затмений или как его еще называют коридор затмений велика вероятность того что из жизни человека может уйти нечто важное но которому и так было суждено уйти и повлиять на это человек не в силах это не хорошо не плохо это как бы освобождение от старого отжившего себя подготовка к новому это могут быть, конечно, отношения, может быть работа или смена круга общения. Для каждого может быть какая-то своя сфера затронута. Нужно просто быть готовым к переменам и, в общем, отпускать без боли и сожаления. Если уже ушло, значит, оно должно было уйти. А теперь внимание, хорошие даты, зеленые, но в них вы видите, тоже могут быть примешаны дни затмениями, но по другой нашей методике китайской метафизики. Понимаете, дни с затмениями на самом деле больше смотрим уже по Меркурии, это же все западная астрология. Да? Конечно, китайская метафизика точно также же опирается на все небесные астральные тела, но, собственно, но она по-другому читает и по-другому как бы отражает это все. Поэтому мы видите синим то есть вы уже можете взять на вооружение что вообще брать его за хороший день или не брать но в принципе вот это хорошие дни да? для чего они хорошие тоже вы видите вы можете пока почитать а я посмотрю что вы пишете квартиру можно продать да квартира очень хорошо продаются в ретро Экзамен для преступления двадцать. Ну да, уже не отменишь. Все, уже идите. Берите какого-нибудь талисман своего благородного. Угу. Сделайте, пожалуйста, что-нибудь. К вам как не попасть все, черные квадрат и тишина. решить пожалуйста, один раз эту задачу. Если у ребенка день рождения, ну я не знаю, на детский день рождения, я не знаю, будет ли это сильно отражаться. Ну конечно, вот 20, если можете на 22 перенести, можете перенести. Детский, ну это же будем считать что-то отдых да? Вот. А зубы лечить? Зубы лечить на какой день? На хороший можно. Значит, смотрите, Лен Пирогова, будь добра вот этим людям, у которых там черный квадрат. И не слышно звука напиши пожалуйста если ты сейчас слышишь или ирина или кто у нас есть напишите пожалуйста чтобы они нам взяли и на почту написали я думаю что нам просто действительно один раз нужно попробовать потратить время и э, зайти с ними как-то на нашу вебинарную комнату и понять что не работает у людей может мы может у них какой-нибудь не стоит обновление еще что-нибудь может мы им просто будем писать поставьте такое-то обновление и все лошадь благородная крыса академик отлично поставьте роутер уже нормальный и все да. Алена, 6 18 30 июня непонятно звать гостей Ию, июня или июля июня что 18 30 зовите гостей открывайте бизнес празднуйте свадьбу заключайте сделки можно начинать обучение и приступать к новой должности помните что конфликт года и месяца э, рано или поздно скажется лучше перенесите запланированное торжества на на другое время э, Значит, смотрите друзья ну э, есть конечно некоторое если это детский день рождения, то он, скорее всего, никак не скажется. Детский ну, ну день рождения, ребенок пошел, ну никак не скажется. Здесь, конечно, имеется в виду больше, наверное, празднование свадьбы. То есть что-то глобальное. Глоб, вот что-то глобальное делать на столкновении, это плохо. Что-то маленькое делать это будет незаметно. Да, вот Ирина пишет, скорее всего, что Адуп под, флеш-плеер не подключены или не установлен. Да. Наташенька, а если лечение уже начато раньше? Посещение к врачу выбираем по хорошим датам. А как быть с ретропланетами? Специалистов же запись. И не всегда есть возможность выбрать даты, Как быть? Слушайте, вы на ретро вообще не обращайте внимания. Потому что ретро-Меркурий к болезням вообще мало какого отношения имеет. Вот уже здесь и в чате писали, я уже есть раз говорила, по большому счету ретроградный его очень здорово пиарят. Я, не знаю, я несколько раз даже по первому каналу видела там всякий тикток есть, да, вот прошлого ретроградного Меркурия. В prime time там, обсуждали этот ретроградный Меркурий. На самом деле это действительно больше распиаренная тема, которая, ну да, она, конечно, она каким-то образом работает. Но вы поймите, у нас этих ретроградных Меркурий, Меркуриев, ну я не знаю, там нужно посчитать, ну, одна четвертая часть нашей жизни. Мы не можем выкинуть такой большой кусок жизни. Одно дело там какое-то затмение, второе дело ретроградный Меркурий. То есть не покупайте технику, не покупайте машину, не покупайте там, я не знаю, что-то большое, какой бы телевизор за 500 тысяч, понимаете, в ретроградный Меркурий. Ничего хорошего не будет проверено. Все остальное, оно ну, не так страшно. Тем более, что, когда вы начинаете какое-то лечение, которое, вы говорите, запланировано, все время нужно смотреть, под каким углом мы все время на все смотрим. Если вам приходится в неблагоприятный период начинать тогда страхи ну риски есть если вы в в этот период заканчиваете начатое а начинать надо в хороший день просто выберите для себя день со своим благородным человеком и для вас это будет хороший день и даже если вот плохой период выбирайте день с благородным человеком кстати про про день рождения ребенка возьмите если вы переживаете возьмите чтобы в дне в земной ветви дня стоял небесный благородный ребенка в его день рождения тоже такой хороший даже к вирусу приписали ретро -вир да. так, образ толпа месяца это горячий источник это кипящая вода способная в любой момент вырваться на поверхность и обжечь тех кто рядом Конфликт воды и огня дает не только соревновательное настроение, это еще, конечно, стресс, который неблагоприятно сказывается на здоровье. Старайтесь не провоцировать конфликты, не воспринимайте в штыки все, что вам говорят близкие и родные. Немножко раздражение, конечно, копится, но я уж, уж как вроде бы я стараюсь все время тоже чем-то приятным для себя заниматься. У меня красивый сад, ну, кто подписан на соцсети, там иногда что-нибудь выкладываю я там красивый сад я там с цветами но все равно вот это вот, вот, вот это состояние что что ты сидишь как в тюрьме оно все равно сказывается поэтому друзья будет нарастать будет нарастать но вы не поддавайтесь будьте более сильными и более более умные да? вот так что не надо штыки воспринимать оградите свое общение эм с агрессивно настроенными людьми. В противном случае вы наберете негативных эмоций, которые необходимо будет выплеснуть э, и круг замкнется. Особенно это касается тех людей в картах Бадзи, которых изначально присутствует, уже есть крыса. Э, месяц э, лошади э, является личным разрушителем. Но здесь больше личный разрушитель. Все-таки мы смотрим погоду. Но некоторые школы все равно смотрят как на некое столкновение, да, и здесь э, нужно смотреть, где где у вас стоит и где у вас эти, э, собственно говоря, разрушения могут быть. Если у вас крыса стоит погоду то, скорее всего, коснется вашего здоровья. Если крыса в месяце, то либо работы, либо родителей, либо друзей. Если вне, то все, что связано с домом, или браком, да? если в часе с детьми или карьерой. Особенно актуально для тех, чей стол дня бин, янский огонь на крысе или янская вода на крысе. Так, друзья, сейчас я посмотрю. Мне хочется посмотреть, что вы пишете. Я так это сейчас везде. Может быть, неправильный диагноз при медосмотре, например, УЗИ, маммография, в ретро -меркурий. Ну, теоретически, наверное, может быть, теоретически, наверное, все может быть, да. Но практически, ну, как вот вы представь, представьте: вот работает КТ. Ретромеркурий у нас там две недели, сколько он там идет, да? Что они всем выдают неправильные диагнозы. Ну, ну, может, ну теоретически может, так я не знаю. 5 июля 56 лет? Марина, поздравляю. Если делать операцию на грудь, убирать доброкачественную опухоль. Когда выбрать дату? Может, в июле? Фу. Я бы на вашем месте обратилась за консультацией к астрологу. Вот у нас, вот прямо здесь, может быть, кто-нибудь из девочек мы только что закончили выбор дат. Девчонки, есть кто желающий? Вот вам клиент, пожалуйста, возьмите человека за какую-нибудь небольшую денежку, сделайте, посчитайте ей. Мы с вами прошли, потому что там очень много показателей. Все-таки доброкачественная опухоль это дело такое сложное, да. Пусть вам кто-нибудь из девчонок сейчас почитает. Кто из наших девочек согласен? Давайте. Ю, давайте. Вы же у нас все знаете уже. Давайте посчитайте посчитайте для ирины вот хороший день потому что там нужно взять ирины там нужно взять ваши параметры вашу карту угу. повторите пожалуйста если крыс вместе то что-то с работой самое главное за работой следите могут может быть какие-то проблемы с родителями либо с друзьями какой-то круг общения но больше это все-таки к бизнесу относится если я сама крыса ну все я поняла да давайте я сейчас почитаю а, так ага если в ретро меркурий прибавить еще 10 планет которые периодически становятся ретроградными то жить невозможно потому что нет ни одного нормального дня ретро планеты отражаются тогда когда они активны или важны в натальной карте вот. остальное пофиг. Вот, спасибо. У нас Ю как всезнающий, такой, знающий в астрологиях в различных наш ученик, вот чему мы очень рады, дала очень хороший комментарий. да а, Вообще ретроградный Меркурий не наша история, но вот все его так любят смотреть, поэтому смотрим. А, если договоренность о покупке машины состоялась ранее, а сделка в ретро Меркурий, как будет? наталья постарайтесь какой-нибудь задаток отдать и какую-нибудь бумажечку взять отдать хоть тысяч рублей пусть вам напишут расписку за эту машину что в счет машины был взять задаток. вам нужна сделка до ретро потому что потому что у нас по бумаге там обязательно дату напишите потому что ну вот как не глупо это все выглядит все у нас по бумаге где бумага там и там и есть там. свой техники к диагнозу, к диагнозу отношения не, не имеет да Майя я тоже так считаю потому что диагноз э, все таки он, ну, как правило ставится не по одному какому-нибудь котель или там э, УЗИ да и э, здесь нужно лучше подбирать хорошего врача потому что хороший врач он вам Диагноз вообще без коты ставит, без УЗИ. Он уже у него есть теория, в чем вы болеете, и все эти УЗИ, они просто подтверждения. А, поставьте преды, предыдущий слайд. Боже мой, да какой же слайд поставить? Ой. Слайд, слайд, слайд, слайд, слайд, слайд, слайд. Возьмите предыдущий. А, Скажите, пожалуйста, если в карте есть две лошади, а, а то а, есть лошадь, а то и две, как это скажется, если месяц дубликат не соразд? Смотрите, а, друзья про дубликат сейчас дальше будет информация, значит, про месяц рождения, про, про лошади значит, У нас есть в, в китайской метафизике такое правило. победил и здесь видите война бодрее огня здесь у нас если у вас уже есть лошадь то соответственно силы будут переходить к лошади и крыса будет страдать больше как это отразится на вашей карте я не знаю в смысле я не знаю не видя карту если вам эта крыса плохая прям вообще плохая для вас то то для вас это будет хорошо отражаться если три лошади собрались, три против одного, это как правило от крысы ничего не остается. Если для вас крыса не нужная, то и буграть Но если крыса для вас что-то нужное, например какой-то орган, который у вас так страдает, или это я не знаю ваши какие-нибудь легкие деньги, да, и это уничтожается в карте, то естественно это не, ну, не есть хорошо, то есть это никак хорошо отразится на вас на вас ни на карте не может поэтому ну вот как-то так если вот в общем да все брать друзья я потихонечку да листаю слайды вы тоже читаете потому что я чувствую что я уже час проговорила и половину не, даже половину не успеваю читать так давайте давайте давайте что тут почитать как вы заметили в июне, кроме столкновения земных ветвей крысы и лошади, присутствует множество астрономических событий, которые вносят свой вклад не только в эмоциональную жизнь общества, но также влияют на здоровье человека. Не только особо чувствительные люди почувствуют это на себе, каждый, оказавшийся в коридоре затмений, так или иначе, конечно, испытает это влияние. Значит, дни солнечных, лунных затмений, 21 июня, лунная 5, 5 и 5 июня и июля, это усиление стресса, провоцирующие конфликтность в обществе. Это обострение всех хронических заболеваний, особенно в области мочеполовой, мочеполовой системы, сердечно-сосудистой и в области ЖКТ. Это вероятность пищевых и каких-то, возможно, даже медикаментозных отравлений. Обратите на это внимание. Не провоцируйте старые заболевания. Тщательно, тщательно проверяйте срок годности продуктов. Не злоупотребляйте лекарствами, как бы вам страшно не было. Особенно тем, которые вы выписываете сами себе. Все мы не без греха. Все мы заходим в аптеку, особенно вот на этой волне. Я вообще из аптеки уйти не могу. Я уже понял, что мне лучше не заходить. я захожу в аптеку и у меня во мне что-то такое какой-то хомяк включается который этот хомячок орёт таташа покупает все что есть запасайся вот я, я просто все время с такими сумками ухожу оттуда с такими суммами что уже уже боюсь сама в аптеку заходить уже скупила у меня половина кухни просто по-моему сборище лекарств а так нельзя Особенно в месяц лошади. А уж если э, вы употребляете, то хотя бы, чтобы у вас абсорбенты были обязательно под рукой, <с agree> если вдруг что-то не то сделаете. Итак, все так же будет актуальна тема по укреплению иммунитета. иммунитета <с2> <с2> Сказала я и покашляла. <с2> да, укрепляю всеми силами. Не сердитесь, как я уже говорила, сами, не поддавайтесь на провокации окружающих, попробуйте подавать пример спокойствия. Не находитесь на сквозняке, а хочется, да? Хочется. Я вчера уже мальчики на велосипеде каталась, думаю, не успел бронхит пройти, я уже вперед, в майке, все смотрю, люди едут в куртках, я уже в майке. Ну, вот про сквозняки все-таки помните. А, ну, сильно тепло тоже одеваться нельзя. Пейте больше жидкости, травяные чаи, зеленый чай, а, power Квас. Да, вот с чаями а, прям, прям хорошо какие-нибудь травки. Ну, кстати, с ними тоже надо понимать, как их пить. И тоже они должны быть к травам, кстати, нужно относиться как к лекарствам. То есть просто так взять, пойти в аптеке купить все там, что есть и начинать пить нельзя. Они тоже должны быть курсами, имейте в виду. А, желательно бы отказаться от алкоголя и от бани. Почему? Самый пик жары и дополнительный жар в тело нам не надо. То есть. Бухать будем зимой, друзья. Сейчас все завязываем, не пьем ничего. Извините за мой французский. Вот. Значит, дальше. Включите свой рацион больше свежих овощей, фруктов и ягод. А еще лучше поставьте на стол корзинку с фруктами, как так вы не забудете полакомиться ими или украсить свой интерьер. но есть, конечно, надо. Чаще, чаще ешьте продукты с горьким, сладким вкусом. Очень полезен дневной сон. Да. <сélок> <сélок> так, значит, э -э из -э китайской народной медицины, кухни и я вообще думаю, надо же вот китайцы, да, сколько вот они лет на своей народной медицине, и теперь весь мир еще к ним ездит лечиться. Друзья, кого интересуют китайские рецепты, рецепты для здоровья, я именно оттуда их беру, так что вот можете посмотреть, почитать. Я пока почитаю чат. По поводу укрепления иммунитета заранее пить ничего нельзя, это встряска для организма. Но как почувствуете недомогание, сразу начинается лечение. Да, да, это тоже уже везде об этом говорят. Поэтому, собственно говоря, что и запасалась вот, запас, там витаминами, которыми, ну, типа, так попить, вот, до, до того, чтобы, ну, чтобы немножко иммунитет, А так всякие, да, ну, не буду ничего, я не имею, наверное, права там вещать на эту тему. Но вообще в интернете есть такие, тоже в интернете всех подряд слушать тоже нельзя, друзья. Берите источники, которым вы доверяете. Сейчас, в принципе, вот эти списки лекарств они есть. Да? Что нужно начинать употреблять в том числе всякие инговерины, все-таки сказала это слово. Но просто они в первые часы нужны, поэтому они у вас должны быть. Вот. А, нет, не, не, в общем, не слушайте меня, сами, сами да. Вот, а, значит, и там есть список лекарств, которые в первые часы надо употреблять, поэтому да, будьте там да, начеку. Затмениями та же история, что и с и Реми. Если вы родились в затмение или в пределах пары дней до или после, или Солнце или Луна у вас сильно аспектированы, является важным в натальной карте то затмение отражается на жидную. В остальных случаях не особенно. Кто это замечает? Вот и отлично. А почему горький и сладкий? Ну, мы, знаете, я вам сейчас беру просто из тех рекомендаций, которые дают китайские врачи. И я сейчас вот прям не подготовлена вам, чтобы целую сейчас лекцию уйти про вкусы и какой у нас элемент что поддерживает но вот просто поверьте мне что я рекомендации все время все что касается здоровья я беру китайских врачей из проверенных каких-то источников ну и собственно говоря, сама тоже это на себе проверяю. Итак, столб месяца р.н. на лошади такой же непростой как я уже говорила как и мая друзья те кто не знает что такое замковые столпы вы сейчас просто примите информацию что бывает еще что-то в китайской метафизике, чего вы не знаете, чего вы узнаете, если вы придете учиться к нам. Мы сейчас про это не рассказываем да и вообще мы не рассказываем про это ни в каких открытых вебинарах, потому что это программа закрытые группы. Просто есть определенные столпы, которые сливаются внутри столпа и при слиянии они образуют скрытый такой секрет, то есть в них не, не такой невидимый тайный как бы еще элемент получается. Так вот помните я вам говорила, Рен у нас с вами сливается с Дином. Рен и Дин у нас с вами сливается, и получается что получается дерево. Когда у нас сливается небесные стволы, у нас получается всегда элемент, приравненный к какой-то к Янской или Кинской стихии, это будет я. Мы все время смотрим как я. Итак, у нас Янское дерево это тигр. Да, то есть у нас внутри этого месяца еще спрятан тигр. А, то есть здесь, в принципе, это хорошая история, потому что мы знаем по кругу усин, что у нас тигр ⁇ это как раз то, что стоит между, в смысле дерево ⁇ это то, что стоит между водой и огнем по кругу порождения. То есть это такая прокладка. Ну, в общем, конечно, здесь, как вот я уже говорила, что может быть уже выпущен вот этот э, джим из бутылки, и сохранять та... <реклама> Друзья, подскажите, насколько меня видно, насколько меня слышно? Подозреваю, что это мой интернет. Хотя это может и комната выкидывать по десятибалльной шкале. да все видно слышно я спросила и сама же наверное, ответила до да? горький это огонь сладкий земля они поддерживают легкие металл скорее всего просто в унисон, в унисон с, с стихиями которые пришли то есть не противоположные месяц лошади в этом году чем-то отличается от месяца лошади в прошлом, конечно, они-то а, он всегда все и следующий в следующем году тоже будет отличаться, чем он отличается, он отличается небесным стволом, то есть в китайской метафизике, если у нас с вами, а, я я не знаю, правда, западные строгие вот от слова совсем не знаю, там есть там стрельцы, тельцы, да, они, я не знаю, может, они тоже разные бывают ну вот пришел стрелец и стрелец. То у нас здесь все не так. У нас лошадь по месяцу, если ты лошадь, да, то ты еще можешь быть разной лошади. Ты можешь быть водяной. Собственно говоря, 5 стихий, пять вариантов, какая лошадь у нас может быть. И э, в этом месте у нас, в этом году у нас лошадь со знаком воды. Э, в прошлом году, э, думаю, металлическая, наверное, лошадь была. Я сейчас не помню, думаю, ну так, по кругу порождение рождению, если а следующим будет деревянная, когда лошадь. То есть у нас все идет с вами по кругу по кругу. И, а потом будет огненная лошадь. То есть они все очень сильно отличаются. Во всяком случае, лошадь э, с замковым столпом одна, единственная, которая создает зал, зал, замок. А. Так. хорошего врача себе надо выбрать по своему благородному или по другой звезде хороший вопрос есть более глубокая методика выбора врача ну если вы знаете только систему с благородными берите по своему благородному но очень хорошо если бы он был вашим полезным божеством я очень часто даю систему полезных божеств они проскакивают у меня где-то специально они не висят. Если вы где-то у меня учились и есть система полезных божеств, вот хорошо бы, чтобы ваш врач был, чтобы у него было полезное божество для вас. Еще же лучше, лучше всего, чтобы он прям в год был рождет полезного божества. Ну, например, для меня хороший, там я не знаю, дерево для меня хорошее дерево я огонь мне нужно дерево это мое полезное божество то есть врач рожденный в год тигра прям был бы самый хороший ну если вы сможете конечно врача такого найти есть там есть несколько методик мы сейчас не будем про это далеко уходить там есть несколько методик по подбора врача ну вот одно из самых простейших просто прошлый июнь был очень хорош в плане путешествий нет это абсолютно другое будет да это будет абсолютно другое Хорошо. Дело в том, что внутри месяца скрывается тигр, который, с одной стороны, быстрый, искрометный, активный, желает занять лидирующие позиции, не обращая внимания на мнение большинства, а с другой стороны, он, как палочка ручалочка способная выстоять от... выставить выстроить, собственно говоря, тот мостик, про который я вам и говорила между огнем и водой следует это помнить делать акцент на доброжелательное поведение на творческая составляющая жизни на сострадание к ближнему и уверенности в правильности собственных действий в общем, высокая самооценка еще никому не повышала земляны земная земная ветвь лошади сама по себе очень привлекательна она является серединной энергии огня и несет в себе символическую звезду цветок персика сейчас внимание всех тех кому все-таки еще как это сказать интересен брачный рынок или вообще какие-то знакомства в обществе да? особенно с противоположным полом для тех кто рожден в день из треугольника металла а это змея петух и бык лошадь для вас будет личным цветком персиком а для петухов, кто родился в день петуха, это еще и красный феникс. Но иногда высчитывается и погода. То есть, кто родился в год петуха, ну, можно тоже посчитать, что красный пи феникс, хотя он э, работает чуть похуже. <coughs> и казалось бы... Вы дождались, романтического настроения, восхищенных взглядов и долгожданных отношений, но все не так просто. Красный феникс просто не работает при столкновении. Это самая такая вот трепетная звезда, можно так сказать. А цветок персика становится ядовитым. То есть привлекательность увеличивается, долгожданное знакомство состоится, но результат может выражаться весьма едким замечанием от любви до ненависти один шаг то есть тут в одну сторону сработала тут же в другую сработала поэтому будьте осторожнее в июне не принимайте за чистую монету все сказанное ваш адрес пусть даже и приятную уху вашим ушкам комплименты не совершайте спонтанных необдуманных действий вспомните что в этом июне все тайно становится явным и то, что вы желали бы скрыть от посторонних глаз, может стать достаточно ну, достоянием всей публики. Само сочетание небесного слова и земной ветви Рена и э, нашей э, лошади несет в себе скрытые интриги и сплетни. Не поддавайтесь на удочку недоброжелателей. Вспомните, что и крысы, и лошади ⁇ это цветки персика под маской под приятие и лести может скрываться и зависть и злость изменения в жизни могут напрямую коснуться тех людей в карте которых присутствует земная ветвь козы благоприятность которой зависит от полезности результатирующего элемента напомню что лошадь Вступает во взаимодействие с козой и образует новый элемент огня, то есть, как бы увеличивается еще огонь, да? и э, если огня огонь вам полезен, то вас ожидает приятные изменения в той сфере жизни, за которую, э, собственно говоря, и отвечать. А если к тому же ваш столб личности Дин на козе, то вероятность новых отношений, дружеских, романтических, деловых, рабочих, многократно увеличится, но все-таки предупреждение э, вот о том, что э, может что-то вас компрометировать, оно все-таки остается. Если в вашей карте присутствует дубликат месяца, вот спрашивали, Рен на лошади, то также стоит обратить внимание на ту сферу, где стоит стол, потому что там будут возможны перемены. Если он это ваш стол дня кто-то писал, то у вас будут перемены где в супружеском доме. Если это столб в месяце, то будут перемены на работе. Ну, годовой или столб год отвечает за здоровье, за общий социум, за семью в общем такую большую. А час отвечает за час отвечает за детей либо за какие-то наши мелкие проекты. Очень часто спрашивают: у меня дубликат, это хорошо будет или плохо? Я не знаю. Вот это то же самое, что спросить, у меня есть лошадь, мне хорошо будет или плохо в этом весе. Откуда я знаю, я же карты не вижу. <с> то есть дубликат читается так же, как и любая, любая другая история в карте. Если вам этот столб для вашей карты хороший, благоприятный, и приходит дубликат, то событие будет хорошее. Если этот столб и так плохой для вашей карты, и плюс еще приходит дубликат, то события будут для вас плохие. Дубликат дня сказала. Итак, мы с вами, каждый из вас, вот, э, зная свой элемент личности, да, может посмотреть, собственно говоря, так, а не работает, угу. может посмотреть вот это э, господин Дня, сейчас напишем по старинке. Мы уже не, не называем так, элемент личности называем. Вот. Элемент личности э, ваш, посмотрите. И вы можете посмотреть, что для вас приходит в этом месяце. Да? Что, за что отвечает вода и за что отвечает у нас огонь. Ну и, собственно говоря, зависит энергии, ресурсы, самовыражения. Месяц располагает к обучению, к применению собственных знаний. Самостоятельному принятию решения проявится любознательность, стремление к образованию творческое, созидательное начало могут возникнуть из идеи как увеличить свой доход в этом месяце вы можете заметить за собой необычную склонность к наслаждениям, вкусные идеи и развлечениям. если вы окажетесь в тупике не знаю куда двигаться дальше или как поступить в сложившейся ситуации то у вас найдется человек, который укажет правильный путь, да и сами вы сможете э, смелее, станете смелее э, и увереннее в своих поступах и решениях. Но следует быть осторожным: ведь ложек несет демона красной красоты. Не ленитесь, все проверяйте и перепроверять. Эта звезда наделяет, э, надева, ну, наделяет, ну, наделяет вас не, некими качествами, конечно, Надевает на вас розовые очки, и вы, подавшись радостным эмоциям, можете с легкостью угодить в ловушку мошенников. Будьте бдительны. Люди с элементом личности инское дерево повезло, потому что лучше для них звезда академика, которая облегчит задачу экзаменов или усвоения учебных материалов. Ну, если как раз эти экзамены будут, естественно, в вашей жизни в этом месяце знаю дело делаю именно такой будет месяц для дерева хоть для янского хоть для индского могут проявиться желание изолироваться от общества а может наоборот проснуться стремление просто свернуть горы если ваш элемент личности янский или индский огонь то июнь это месяц власти и друзей ну либо грабители богатства в зависимости от того кто вы я или ии когда от времени приходит энергия власти то появляется желание проявить лидерские управленческие качества рациональный и методический подход к делам столкновение с такой серьезной энергией как власть ну и в том числе для вас власть в году сейчас в пришедшем, да, крыса может принести как повышение, которого вы ждали достаточно долго, но это может быть и прямо противоположной ситуации. Потери работы, перевод на более низкооплачиваемую должность, ошибки и несостыковки в отчетах это разумеется зависит от полезности и неполезности воды но сфера, но сфера карьеры а для женщин это сфера отношений будет в эпицентре событий власть для людей огня это вода по кругу усин она контролирует самого человека но не может навредить очень сильно потому что янский огонь очень любит воду янскую воду мы уже про это говорили Uh, нет поэтому еще в, в этом вебинаре не говорили мы говорили что Дин, Дин любит янскую воду но и янский огонь потому что солнце она светит uh, н... и светит на небе и, и еще становится ярче когда у нас есть морская гладь да? водная гладь то есть она как быть еще больше увеличит область своего влияния Люди Солнца в июне будут весьма самонадеемы, захотят многого, но не обязательно все запланированное ими сможет э, исполниться. Дины э, тоже любят вот, вот про это мы говорили, но совершенно по-другому. Они могут рассчитывать на помощь и поддержку со стороны. В июне могут завязаться новые знакомства и проявляться возможности для, для дополнительного заработка для людей для людей дина лошадь это еще и вознаграждение 10 небесных стволов которая очень который очень любим ждем она приносит незапланированные доходы выигрыши и просто легкие деньги но в этом июне где-то в обществе она наталкивается на административные препоны и вряд ли дополнительный заработок существенно изменит материальное положение к сожалению месяц может принести вам решительность и уверенность возможно новые знакомства контакты укрепятся рабочие деловые партнерские связи извините а, так, произойдет расширение круга общения, но в то же время активизируются ваши конкуренты и соперники. Старайтесь избегать конфликтов и ссор. Лучше сосредоточиться на том, что и как вы делаете. Для Динов есть очень большое преим преимущество перед бинами внутри столпа месяца скрыт тигр, которого бины не любят, а вот для Динов это самый главный полезный бог значит тайная помощь в любых начинаниях будет обеспечена людям со столпами бин на крысе или бин на лошади нужно делать акцент на семье беречь отношения возможно, ссоры недопонимания поэтому лучшим лекарством так же как и у всех остальных у кого под угрозой вообще какой-то супружеский дом да то конечно зайдите какой-нибудь хотя бы мало мальский ремонт если ваш элемент личности ВУ, Янская земля или инская Земля, то э, в июне приходит энергия богатства и печати. Этот месяц принесет вам больш, больше мыслей и забот, так или иначе связанных с деньгами. Возможно, увеличение работы, которое принесет увеличение денег, но также могут быть незапланированные траты и всплывшие долги. Этот месяц связан с людьми, от которых вы ожидаете поддержку. Месяц располагает к обучению и применению собственных знаний, самостоятельному принятию решений. Земля любая, янская или инская, больше всего не любит огонь. Огонь выжигает ее, делает непригодный для выполнения функций, заложенных самой природой. Но в этом году лошадь у нас сталкивается с крыса значит влияние огня на элемент личности будет не таким сильным. однако энергии конфликта связанная на большинстве денежных и отразиться все-таки можем отразиться связано будет на каких-то денежных или карьерных делах у мужчин возможные недопонимание с романтическими подругами главный совет месяца для людей земли старайтесь не планировать на ее важных финансовых дел присутствует вероятность неудачного исхода земная ветвь лошадь это не значит, лошадь это неприятно символическая звезда овечий нож для людей с элементом личности либо бин либо ву надо быть осторожней то есть либо янский огонь либо янская земля надо быть осторожнее не отправляться в дорогу в день лошади не заниматься рискованными видами спорта не конфликтовать без повода особый акцент это 8 20 июня 2 июля в час лошади в 11 или в 13 обратите на это внимание если элемент личности металл, янский или инский, то месяц самовыражения и власти. Самовыражение ⁇ это действия, таланты, цели, стремления человека. В этом месяце возникнет желание проявить свою индивидуальность, озвучить идеи, передать информацию и знания другим людям. Когда от времени приходит энергия власти, то появляется желание проявить лидерские, управленческие качества, рациональный, методичный подход к делам но на первый план выйдут вопросы связанные со статусом репутацией, лидерством профессиональной занятостью и карьерой. будет больше контактов с руководством или административными органами также возможны дела связанные азартом риском и драйвом земля металл я больше всего любит лошадь лошадь это его полезное божество она его плавит и делать из него какие-то полезные элементы почти так же сильно э, любит Ген лошадь как не любит крысу но потому что крыса это дождь и металл ржавеет но вместе сталкивает их э, и борьба противоположности от любви до ненавижу будет для Гена на первом месте во всех жизненных аспектах а для Синя наоборот лошадь э, э, лошадь очень не любит, а, сталкивается с любимой крысой, делает месяц менее противоречивым, чем для гена, но лошадь а, ⁇ это благородный человек для а, инского металла, так что помощь во всех делах все равно будет гарантирована. Энергии будут представлять для вас друзей и богатство. На передний план будут выходить вопросы, связанные с общением, налаживанием связи и материальные дела. Когда приходят сразу и деньги, и друзья, это всегда напрягает. Происходит некая конкуренция с каким-то материальным доходом. Есть вероятность того, что друзья могут быть более проворными и как бы доберутся до денежного финиша, скажем так, быстрее, чем вы. Но простите мы это и дружите дальше. Да? А, значит, итак, вывод: людям не стоит работать в одиночестве, все-таки коллектив, коллектив поможет во всем. Но нужно помнить, что божество богатства это не только деньги в прямом смысле этого слова, это еще и навыки человека, его умения. То есть, чем больше у человека трудолюбие, тем выше отдача. С другой стороны, вам необходимо легко соизмерять свои возможности вернее легко четко но четко и легко соизмерять свои возможности не переоценивать их и не впадать э, в скупость и не совершать каких-то нераздуманных трат друзья дадут поддержку не только в плане денег но и окажут содействие в любой возможной для вас вопросе Рен и квы э, когда друзья э, Значит, так для Ренов и для КВФ. Когда друзья показываются в подходящее времени с деньгами, всегда есть риск потери денег. Но это в принципе для любого знака, не только для Ренов и для КВФ. Будьте бдительными. Просто сейчас делаем акцент именно для воды. Будьте бдительны. Не доверяйте мало знакомым людям. Не подписывайте на бегу документы, проверяйте все источники возможной, так скажем, утечки денег. В качестве талисмана можно взять подсолнухи. Подсолнухи, ну живых пока еще, я не знаю, может в южных странах есть, у нас, конечно, их еще нет. Вот, но можно взять либо искусственные цветы, либо можете сами нарисовать, либо ребенок может нарисовать картинку, можно сделать. То есть вот такой прекрасный талисман, который будет очень хорош в этом месяце. Талисман удачи. Так, друзья, и дошли до согревания денежной звезды. Наша с вами любимая методика, которую другие школы дают за деньги, а мы ее даем вам всем бесплатно каждый месяц рассчитываем. Так что грейте звезду. Это не то... Понимаете, некоторые к активациям относятся как к работе. Я же сделал... Дайте денег. Так не работает, дорогие друзья. Работает, э, э, что-то вопросы закончились. А куда ставить подсолнухи? Вот я уж напугалась, но, может меня опять выкинула из, из комнаты. А, смотрите, а подсолнухи у нас являются талисманом, но мы ничего ими не активируем, поэтому специального сектора, время, как я обычно, мы не высчитываем. Это просто талисман. Угу как активировать академика академика активировать так как мы активируем всегда зайдите пожалуйста в наши статьи на нашем сайте почитайте статьи там есть прекрасная статья про академика там все расписано просто ну просто это как бы это вот так вот не объяснишь на пальцах да найдите академика на плане и активировать его можно например 4 кисточками 4 кисточки мохнатками вверх но просто нужно время и место точно знать активирует -то его делать нечего вот как у нас на сайте есть прекрасная статья активация денежной звезды мне всегда помогает так вот это зависит от, от того в какой удаче вы сейчас живете у кого-то денежные звезды работают сразу Скорее всего, у людей, которые они работают, они живут в хорошей удаче, либо в хорошем фан-шу Это всегда еще и взаимосвязано. Вот у человека идет хороший период в карте, у него все хорошее, у него дом хороший, он делает активацию, ему деньги приходят, у него удача прям ждет его за углом. Живет человек в плохом периоде, и все сложнее. У него, скорее всего, дом будет с плохим фэншу. У него, скорее всего, удачи будет, естественно, будет мало. И, э, и греть ему эту звезду надо, ни один, может быть, раз. Но это же не значит, что вы должны вообще отказаться от, от помощи Вселенной относительно звезды. Итак, денежная звезда, эта энергия, она придет к вам на помощь в том случае, если захочет вам помочь, ничего от нее не требуйте ничего не ждите просто вежливо попросить ее помочь за окном в пределах видимости значит где мы греем ее за окном в пределах видимости не должно быть ша то есть если мы Сейчас я буду показывать секторы, если вы за этом всех в этом секторе вы знаете что в этом секторе там стройка идет то звезду греть нельзя чтобы там вот но ну, чтоб не тарахтела не не шумела в доме должно быть чисто, ну или хотя бы в том секторе, хотя бы в том секторе, где греете денежную звезду. Соблюдайте строго время проведения активации и правильное место. Активацию нужно проводить как можно ближе к внешнему периметру вашей квартиры, то есть стены между комнатами – это внутренние стены, а внешние стены – это те, которые либо с соседями, либо с окнами, да? Свечу желательно ставить где-то примерно 60-120 сантиметров то есть вот, вот на этом уровне, ну, уровне вот кухонного стола, скажем так. Да? Нельзя проводить активацию в туалете, в ванной комнате. Нельзя, потому что там энергии считается что не работают из-за того, что там не током, там стоит энергия. Если у вас, знаете, как иногда там смотришь какие-нибудь э, журналы с, с интерьерами, там такая ванна с окном, с видом в поля там такая маленькая ванна и тут такие красивые мягкая кресло рядом не знаю зачем кто-то ванной, может книги читать тогда наверное в такой ванны можно проводить если у вас обыкновенная стандартная ванна 2 там на 2 или там полтора метра на полтора то там работать не будет просто можно использовать любую свечу но обычно лучше всего свет светка свечка таблетка маленькая да? вот. когда мы ее греем мы ее греем 10 июня где мы ее греем? Мы ее греем на северо-востоке, то есть вам нужен шаблон 24 горы. Он у нас есть на сайте. Кто не знает, на нашем сайте набираете в поисковой строке шаблон 24 горы. Там выпадет вам, найдете где, просто он очень далеко зарыт. Найдете этот шаблон, вас выведет на эту страницу. Там будет видео, как как это все сделать, как он раскладывается, устанавливается. А, вот да, значит итак, так у нас будет северо-восток вам нужно будет найти северо-восток взять именно сектор там будет 1 2 3 сектор 2 3 10 июня можно будет греть либо в час быка либо в час мини а, не использовать час тигра то есть смотрите либо вы поставили но ну, ночью конечно если ушел в час быка вдруг надумали ставить чтобы не уснуть и эту свечку не оставить, тут, я не знаю, какой-то тазик с водой должен быть. И так без присмотра лучше не оставлять. Я ее грею, зажгла, поставила, пока не догорела, пусть она так греется. Можете просто два часа греть и все. Кому не стоит, то есть людям, рожденным в год тигра, если у вас там ребенок, муж, в год тигра, пусть пойдет погулять. Либо берите другой день, берите 17 числа. Там в час петуха нельзя и кто в год петуха вот им нельзя активировать часы также видите у нас с вами будут, будет тигр у нас будет кролик у нас будет обезьяна и сейчас собаки дальше у нас с вами еще в июне есть 29 июня и 30 июня 29 петухам нельзя также все делать в час а 30 собакам нельзя Часы вы видите. Часы мы с вами высчитываем по калькулятору солнечных двух часов. Он тоже у нас есть на сайте, э, в том же самом разделе, про который я вам говорила, который называется э, -ля -ля, расчеты называется. Заходите в расчеты, и там в расчетах вам нужно будет ввести свой город. Кто-то не переводит. Вот как там написаны: часы, так и берете то не переводит, прям так греет. Я их перевожу, я их перевожу как бы в местное время. То есть я смотрю и перевожу его уже на местное солнечное время. Ну вот как-то так. Ирина пишет, что попадает восточное углу и... на. Смотрите, эта техника, она, мы ее с летящими звездами не очень, ну, не сопоставляем. Ну как бы это, как это, разные этажи, да. Кстати, по летящим звездам прогноз мы подготовили, он тоже у нас будет опубликован на. Сайте. Вот, мы сейчас уже не успеваем. но на сайте, если что, на сайте задавайте вопросы, наш преподаватель по фэншу Татьяна Смирнова или я зайдем и вам ответим. А если год не тигра, а день тигра? Можно, если день тигра, можно делать. Только для года тигра нельзя. Несчастные мы петухи. Ой, <Ensure> да ладно. Вам что, прям все четыре раза надо греть? Ну, два раза согреете. Вас звезда и так услышать, не переживайте. Можно ли вернуть предыдущий слайд? Можно, друзья, еще раз на всякий случай напоминаю, что все, что я вам рассказывала, показывала, это все у нас есть, будет обязательно опубликовано на сайте, в соцсетях и на сайте, пожалуйста, сайт ком все последние новости, плюс у нас ну две-три статьи и мы и я и ученики. Стараемся для вас, пишем какие-нибудь очень интересные, если вообще посидеть, почитать наши статьи. Мне, за все там годы, сколько их там поместилось, мне кажется, что можно пройти всю китайскую метафизику. Мы уже, мы уже не знаем, на что какие темы писать, мы уже на все темы написали, какие только возможно. Как сегодня завтракали с мужем и там мясника, при не знаю, как правильно фамилия, рассказывал. Интересно, он рассказывал, как какие эпидемии в какие там годы переносили, как известные люди, ну как бы началось там с Пушкина, да, и там и про Шекспира, и про Ньютона, в общем, ну это вообще, конечно, так. Меня муж говорит, ему уже что про медицину рассказывать нечего. Я говорю: ну, сколько лет он рассказывает про медицину. Хоть наконец-то он немножечко про Шекспира рассказывает. Это же интересно. Ну и тем более там такие эпидемии были. Да? Представляете, там вообще вымирал, блин, половина земного шара. Ужас какой-то был. Вот. Так что эпидемия есть эпидемия. Так что вот э так и я. Э -э мне уже скоро писать будет нечего. Я буду скоро писать. Про психологию, наконец, вспомнил, что я психолог, начну про психологию больше писать. А, есть ли элемент личности металл Инь? Можно активировать денежную звезду? А, год металл Ян. Спасибо. но а почему нельзя-то? Можно? Наш сайт Н. Пугачева. Да, у вот сбросила. Спасибо. Если человек родился в день тигра, ему можно ли делать активацию, который нельзя делать человеку который родился? Можно. Я только что ответил на этот вопрос. Можно. Ваш сайт, и правда, читать не перечитать. Спасибо, Ирина. Да, в день тигра. Окей, да, да спасибо. Хорошо будет. Э, будет у вас еще э, и психология учиться. Да, спасибо, Ирина. Я уже так это думаю, не знаю. Ну, вообще, психо психологам невозможно. Вот, знаете, у меня, допустим, до высшего психологического было высшее экономическое образование. Понятно, что экономист или бухгалтер я никакой. Ну, ну как, конечно, считать-то меня научили за пять лет в институте, в университете. Ну что куда деваться вот. Но в смысле в том плане, что, конечно, я 20 лет не работала, и я не помню ни программы, ни, ни законы, все отменяется. Я так, поскольку вот, только по, по, ходу, по роду своей деятельности знаю, это, и все. А вот психологам быть перестать невозможно. То есть эти, конечно, знания, они уже в тебе остаются на всю жизнь. Так что это, конечно, вот медицинское образование, психологическое образование, наверное, имеет смысл давать девочкам в обязательном порядке. Ну, так же, как, наверное, танцы, пение, еще тоже бы неплохо было. Это то, что остается с тобой на всю жизнь вот, при любом раскладе, даже если ты не будешь на этом работать. Очень много информации. Спасибо огромное за щедрость. И отдельное за ваш позитив они спасибо. Я на самом деле, вы знаете, как-то ходила, и я думаю, у меня все время такое хорошее настроение, а сегодня какой-то был, ну, какой совершенно обыкновенное. И вот буквально за пять минут до того, как выйти в эфир, я просто почувствовала какой-то огромный прилив сил радости и счастья, что я вас увижу и смогу пообщаться. Спасибо вам большое, мне очень приятно, что вебинарная комната всегда у нас под завязку, всегда не хватает мест. И даже вроде бы такие вебинары, которые, ну вот казалось бы, да, ведь вы же в том все в соцсетях сможете почитать. Мне очень приятно, что вы приходите и что мы с вами можем пообщаться. Спасибо вам. Да, все, все, до свидания. Ой, Галина, вы написали очень большие вопросы. Кстати, друзья мои... Знаете, что мы не сделали? Вот кто, вот э, Елена Пирогова, если она, э, э, если она и здесь еще. А мы, наверное, календарь. Вот спрашиваю, в какое место чуждый жечь, куда стол поставить? Слушайте, мы продавали календарь, э, календарь на год, где все, все вот это уже было рассчитано на год вперед. Сейчас надо бы нам сделать, наверное, половину информацию убрать, половину оставить и попробовать его продать за, за полцены для тех, кто по каким-то причинам его не купил. Но сейчас может взять, наверное, на полгода. Так что, если мы вот вот это дело все вспомним и организуем, то мы вам его вышли. Очень счастье заряжаюсь своей энергией. Спасибо. <Gül> спасибо вам, спасибо, друзья. Очень рада. Все, мы с вами до новых встреч. Кстати, у нас очень интересная с вами будет встреча. Неважно, захотите вы потом приходить на мои символические звезды или не захотите. У нас с вами будет встреча на следующие две встречи на следующей неделе. На всякий случай ставлю вас в известность. Ну, как бы повтор будет вечерний и и дневной. Сейчас скажу символические звезды у меня будет в 19.00 второго числа и повтор будет кто не сможет днем в 13.00 будет 4 числа так что будем говорить про символические звезды сейчас какую-нибудь звезду подготовлю новенькую карту поразбирать так что кто захочет велком конечно потом будет курс это понятно кто не захочет просто приходите на вебинар Наверняка узнаете что-нибудь нового для себя. Вот 2 и 4, 2 вечера, 4 день повтор будет по символическим звездам. Да, вот Ирина пишет, что в наших соцсетях мы делаем рекомендации по секторам, в картинках, все сферы жизни. Да, друзья, у нас все эту информацию по фэн-шуй я уже сказала, будет на сайте и будет во всех соцсетях и контакты фейсбук и инстаграм так что welcome. ну и на наш естественно youtube канал не забывайте подписываться вот мы сейчас все это закончим и видео отправим собственно говоря на youtube канал то есть каждое новое видео там подписывайтесь колокольчик ставьте и будет вам приходиться оповещение все спасибо вам спасибо